Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, канал Кролик. Ну и сегодня будет такая тема видео «Весенние проблемы кролиководства». То есть наступила весна, май месяц, даже уже конец весны, грубо говоря. Май месяц, такая теплая, замечательная погода. Правда, на улице у нас практически минус. Холодно, огромный ветер, порывистый ветер, ломает деревья. Ну, мы не погоде. О своих ужасных Как вы понимаете, проблемы кролиководства не существуют всегда, но есть периоды такие, да, как вот весна, осень, зима, где есть сезонные проблемы. Смотрите, так как сейчас начало месяца мая, то у многих кролиководов встает вопрос, чем же кормить кроликов. Зерно <кх -кх -кх достать сложно, Цены в мае месяце на зерно не такие, как осенью, то есть цены сумасшедшие, и мешок зерна купить это стоит денежек уже приличных, практически мешок комбикорма стоит такой же самую цену. Второй этот дефицит, а закупиться по осени столько зерна, чтобы хватило до следующего урожая, тоже сложно Тем более, если у вас не один кролик там, да, даже пускай там будет 50 кроликов Знаете, все равно это надо не одна бочка, а еще нужно его сохранить А еще нужно помещение, где это Короче, проблем огромное количество, чтобы сохранить зерно с осени до осени А кармаж нужно? иметь в хозяйстве. Соответственно, люди пытаются сэкономить. Не так часто кормить зерном, перемешивать это с сеном, ну и давать какие-то корнеплоды, там немного, много, много, много другое. Второй вопрос весеннего кролиководства ⁇ это у нас на рынках огромное количество появилось зелени. Все люди ждут уже зелень, чтобы уже как бы, ну, как это говорят, нехватка витаминов, она уже не так ощутима, как раньше в Советском Союзе, но э, зелень всегда хочется по весне, салатиков, не так часто же люди покупают, между прочим, именно весной кролика мяско, М -м, не из-за того, что он дорогой, он, он всегда был дорогой, из-за того, что весна, хочется чего-то такое, знаете, но ну, экстравагантное, неординарного, ну, то есть, это весна, хочется какой-то зелени. Поэтому кролиководство, то есть мясное кролиководство весной идет в небольшой упадок Спрос на кроличье мясо весной падает Даже знает это на крупных кроликофермах, что весной немножко сбыт, ну, хуже Ну, сезонность, она везде сезонность и получается что корма дорогие весной э, кролика не хотят покупать в связи с этим люди пытаются еще больше сэкономить на своих участках, то есть на своим же кормлении. а так как все понимаете в мае месяце идет зеленок то есть э, трава в огромных количествах люцерна хорошо поднимается, там клевера хорошо подымается но не все правильно умеют сэкономить на этих зеленых кормах то есть смотрите они ждут ждут ну, я не говорю за всех. Есть люди, которые, да, толковые, аккуратные. Я, например, свой даже, пускай я буду выходить, главное мне выйти в ноль. Да, ну, не в убыток, а в ноль. И я своих участок буду кормить только комбикормом. Плохо, хорошо, это на ваше обсуждение. Но снова же, комбикорм, чтобы его приготовить, он проходит высокие температуры. Для того, чтобы убить микро-макроорганизмы, которые находятся в зерне. Если грубо говорить, то он проходит термическую обработку. Может и не такую сильную, как хотелось, но он проходит. А зеленая масса никакой термической обработки не проходит, кроме как сушки или подвяливания. Тем более не все кролиководы ждут и подвяливают свою травку, муравку. Поэтому они обычно ждут, когда она появилась и в огромных количествах начинают давать своим ушастым. А зеленая масса имеет огромную э, влажность. А влажный корм это не значит сытный корм. Это не значит, что ваш ушастый сейчас наберет такие блин, огромные на этой люцерны или же на клеверах, что полопаются ваши клетки от ваших таких крупных кроликов. Нет. Ну, во-первых, это проблемы будут. Смотрите, если вы впервые даете зеленые корма, их нужно давать в течение семи. Тереть 10 дней Плавно вводя в рацион Кормления своих участок Только плавно и только дозировано То есть как комбикорма Вы приучаете своих кроликов к комбикормам Так и к зеленке нужно приучать Потихонечку и не спеша Если вы это не будете делать У вас малышня первая отдохнет Вы извините за грубость и промылинейность. Но я говорю четко и ясно Первым отдохнет у вас малышня Потом начнутся проблемы у ваших крупных кроликов. Да, это не во всех хозяйствах. Да, это не повсеместно. Это будет отдельно, отдельно там, ну, ну, будут у людей такие проблемы. Потому что вы забейте в интернет, вздутие, лечение, вздутие у крольчат. Лечение, вздутие у кроликов. То есть это действительно огромная проблема. Хотя некоторые кролиководы, с которыми я общаюсь, они четко заявляют, что я таких проблем даже не знаю в своем хозяйстве. Ну, есть, конечно, что вружки, вруны, ну, а есть, которые, правда, они ну, кроликам Своим, точнее, питомцам относятся так щепетильно, ну, что у них проблем, таких как вздутие, нету. Ну, я еще раз повторяюсь, это единичные случаи. В основном от зеленых кормов, особенно по весне, по свежим зеленым кормам, идут огромные проблемы с желудками у крыльчат. Ну, после всех вышеуказанных э, слов, или сказанных слов, остается такой вопрос, стоит ли все эти проблемы пытаясь сэкономить на кормлении кроликов, при этом потерять часть поголовья, запитая личного времени, запятая, или же потерять каких-то там ну своих надежных постоянных клиентов, которым вы постоянно ну, там, подгоняли грубо говоря меско, потому что поверьте, клиенты люди такие интересные. Если вот ему нужно, ему нужно сейчас, не завтра, не послезавтра а именно завтра, то есть или сейчас. Поэтому клиентуру потерять, наработать очень сложно, а потерять ее можно в течение буквально пяти минут. Никто не любит ждать, в магазин приходишь, идешь, есть товар, покупаешь, нету, ты идешь в другой магазин. Также и к вам, если у вас есть какие-то клиенты, постар... ну, пост... постоянно старайтесь все заказы выполнять вовремя, без всяких отложений там ой завтра ой потом там или еще что-нибудь потому что люди ждать не любят ну а если вы будете экспериментировать с кормами там экономить на зерне давать огромному количеству там ой сейчас дам зеленки кролик вырастет и будет ох слон а не кролик да да не будет он такой больше чем нужно вот комбикорм да вот комбикорм это все будет кушать, будет, точнее, кушаться, водичкой запиваться. Это из дня в день, неделя в неделю, месяц на месяц, и это постоянное кормление. А если оно постоянное, то уже и нормализованный у вас у кролика желудок, Поверьте, это не пропаганда кормления кроликов комбикормом. Есть люди, которые кушают эко, то есть ну, домашние продукты питания, которые они с, без содержания всяких там ГМО, ШМО и всякое остальное. То есть, конечно, они кормить кролика комбикормом не будут. Ну, я человек простой, мне нужно мясо, мне нужно много мяса, поэтому кормлю я.